всем привет сегодня поболтаем об этом если кто-то собирается покупать компьютер например у ну, многие встречал вот мы купили крутые компьютеры все остальное там но крутого там я во первых ничего не заметил в основном сейчас ddr3 идут и как бы конечно не понимают в системе ну смысла нету объяснять лучше всего или посмотреть в интернете или как-нибудь созвониться с кем-нибудь например или например то же самое можно мне написать там, в одноклассники там какой компьютер лучше купить или там, по каким средствам все остальное вот например то же самое мой компьютер взять вот у меня он э, вот Интеркоры Корел -core, у меня центральная память вот она сама идет вот процессор можно сказать проще э, Гигабайтовская фирма вот она сама стоит <coughs> Плюс к этому мне встроена видеокарта. Вот она, 12. -я. Вот, 12 видеокарта у меня стоит внутренняя. Это можно сказать 64 1 на, э, на 1 гигабайт. Как бы по-моему. А на 650 стоит у меня она. И 12 директриса. И в смысле в том, что это я могу без видеокарты, в принципе, работать, ну, пока не позволит деньги, если позволит, ну, в принципе, можно, как бы, купить, вот у меня встроенная видеокарта, вот она у меня, видео 980, это 1 гигабайт, 32-битная на ну, 64 бита ну смысл брать но ну, это для работы она в принципе мало что пойдет и некоторые еще есть которые встречаются вот я снял фотографии в интернете нашел блок питания видите здесь на 230 написано но саму модель 400 но в смысле в том что 400 это просто 400 модель такая написано что а вот он вот он ватная выход у него а, многие как-то не только обламываются короче вас лохотронет просто на редкий раз когда вот это может старая версия ну, как бы не старые, но они идут ну, на более слабые компьютеры. И плюс к этому в нем ничего не сделаешь с ним. Вот. Потом то же самое вот повторяется. Смотрите, вот. О, наклейка красивая, написано, что 500. А выход у него 230. Ну и смысл какой покупать это? ну, 1800 -а просто так нету вот а дальше вот вот он посмотрите здесь 400 вот он да а выход у него 400 ватт вот этот хороший но стоит конечно 1800 1900 где-то до 2000 из дальше просто-напросто вот у меня например компьютер я его собирал примерно около года и выписал я во-первых еще ddr ddr4 не было я его выписывал с москвы посал торгу то же самое и смотрите вот когда вот оперативная память если будете брать ddr4 они все до четыреста у него выходная мощность 1200 уже как бы шевеление будет а, те компьютеры которые asus например mmc там ну и все остальные вот это единственная фирма которая выпускает с внутренними видеокартами со встроенными просто она просто есть встроенные видеокарты конечно стоит но они очень слабые и в них ну в принципе ничего не сделаешь так чисто здравствуй до свидания проще сказать ну, вот вот сразу можно посмотреть но ну, это у меня вот он накопитель конечно вот он. сразу выход у него sata 3 идет в принципе sata есть маленько другие статус жесткий диск ну понятно все вот, ну и все здесь вот популярно написано, что занято, какой рабочий, в принципе вот так вот можно посмотреть здесь. Но прежде чем, ну как бы у них, как бы они такие не ставят программы, ну в принципе можно другую программу сделать, посмотреть, они встроенные, можно здесь посмотреть этого у каждого компьютера есть и на семерке и на восьмерки и на десятки но ну, везде просто есть они. вот сведения о системе вот пожалуйста все написано здесь вот у меня шесть четвертая здесь два потока у меня целирона целирон тел есть пентиум но они дороги конечно слишком но для меня пока мисс не потянул но, в принципе вот так вот можно посмотреть все Ну, лучше всего посмотреть по, по интернету или э, посоветоваться, но ну, ни в коем случае <смех> не надо в магазин спрашивать, я хочу себе компьютер обалденный, дайте меня посмотреть, э, прежде чем на него могут такую хрень сунуть, то которая, она хоть и DDR4, но работать будете как на старом хорошем баяне, проще сказать, материться. Вот так вот в основном лучше всего дешевле обойдется это вам просто как бы купить проще сказать по запчастям по запчастям он будет дешевле обойдется вам и срок покупать тоже но если вы не понимаете конечно вот недавно тоже сказали за 25 тысяч купили я посмотрел прям в шоке был он стоил ну 15 самое дорогое с ним что там а, 560 у него видеокарта была и интеркора у него стоял третья версия но только из-за можно сказать из-за процессора антикора как бы он стоит около чуть побольше десятки, ну и это, это, ну, пятерку стоит я говорю 15 а, а там блок питания что-то 250 был выход тоже 250 ну слабый просто-напросто и отдали такие деньги э, как бы больше на вас наворачивают деньги, чем быстрее продадут, тем больше они за это они то продали его и забыли про вас, а вы за свои же деньги потом будете мучиться. Всем пока, до свидания. Что-то непонятно. Пишите. Если надо кому-то, например, компьютер купить, в принципе, за, я могу номер телефона оставить, если, когда попросите или напишите. Я вам объясню, или просто когда будете в магазине, наберете номер телефона, и я вам, как бы, будете говорить мне, и вам буду все объяснять, какой брать, какой не брать. То же самое и ноутбук, тоже та же и настольный компьютер. Что все, всем пока, подписывайтесь, поддержите мой проект в ютубе, мне нужны просто ваши подписки, не лайки. Ну, хочете, полайкайте. Так просто. Всем пока. До свидания.